Друзья, всех приветствую! С вами Дмитрий Анцупов. Сегодня в этом видео я вам расскажу, как гражданину России открыть банковский счет в Турции, как получить турецкую карту. Это не так просто, как может показаться, потому что большинство банков требует ВНЖ, вид на жительство. Без вида на жительство вы просто карту там не откроете. А Остальные банки в большинстве своем при открытии, сейчас ужесточились требования, они просят положить сразу сумму на депозит. Порядка 3-4-5 тысяч долларов вы должны положить на депозит. Где-то около месяца она будет заморожена, и через месяц вы сможете ей пользоваться. Но первоначально эту сумму на карту нужно будет положить, что не совсем удобно. Но я нашел... Один банк, который на сегодняшний день В целом открывает Счета без депозита Без ВНЖ И гражданам России делает это за один день Поэтому следите Покажу, как это сделал я Итак, я уже приехал по месту назначения Иду в свой банк Открывать счет Будем в, в Акиф банке Есть такой банк, на сегодняшний день Наиболее лояльный, подходит под нашу ситуацию Но! Кстати, в Турции есть еще такая особенность, что в разных отделениях банка у разных менеджеров могут быть разные условия. То есть тот же банк вы можете приехать в одном городе, например, или в одном отделении, и вам скажут, нет, все равно нужно что-то положить на депозит. А в другом отделении банка вы можете приехать и спокойно открыть. Я как бы нашел отделение, где это делается без депозита. Соответственно, туда я иду. Вот, в банк И я сейчас пойду туда. Но внутри наверняка съемка будет запрещена. Так проверять я не буду, ругаться мне ни к чему. Как все закончу. раз Наверное, чуть-чуть перекусу. Вы Ага. Ага. Ага. Чиз Чиз Чиз Натураль Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Анти. Анти. Here, here, Пить чай. Аннаш. Я умнаш и Oğlum bey on lira çeker misin? Şey eee... O gibi. Ok. Beş lira. В общем, взял я себе традиционный турецкий чай, какую-то булочку. С начинкой, без начинки, не знаю. Какое-то местное заведение, где все завтракают. Сейчас позавтраку и расскажу вам, как вообще все прошло у меня в банке. Карту я получил. Мастеркард до 28 -го года. Все как положено. В общем, рассказываю. Для того, чтобы получить карту, вам нужно паспорт российский, паспорт за загран и ННН. ННН в целом делается достаточно просто. Я думаю, что запишу отдельный ролик, как сделать в Турции НН. ННН, но в целом никаких сложностей там нет. Это действительно очень простая процедура. Вы приходите в отделение Вакивбанка, подаете все эти документы и получаете карту день в день. Что в целом очень удобно. Но есть нюансы. Вы должны понимать, что сотрудники банка, да и в принципе в турецких обычных городах, не отельных, они не разговаривают по-русски. То есть турки в отелях, да, действительно там многие говорят по-русски, проблем в этом нет, но турки в обычных городах турецких, в банках, прочие служащие, они не то что по-русски не говорят, они порой и по-английски особо не говорят. И общаться нужно с ними там с помощью Google Translate и так далее. Соответственно, я вам скажу по секрету, я обратился там к специальным людям. Есть уже достаточно много в Турции людей, кто за очень небольшую денежку помогает в открытии счета. Как правило, этот человек говорит и по-русски, и. Как правило, этот человек говорит и по-русски, и по-турецки. То есть мне заняли очередь. Я пришел в банк, мне ответили на все вопросы, потому что я люблю сразу, чтобы мне пошагово рассказали, как там приложение активировать, как им пользоваться, как там пин-код на карте, все показали, рассказали, вот пальцем поводили и так далее. Если бы я это делал с помощью там Google переводчика, ну это заняло больше времени, и не факт, что это было бы также информативно. Поэтому, друзья, я никого не призываю, кто-то Пробуйте сами, я уверен, у вас получится. Если кто-то там не хочет тратить время и хочет как-то, чтобы все было побыстрее, поудобнее и как-то чуть-чуть понадежней, то напишите мне, я в описании к видео оставлю свои контакты, координаты, и я вас просто состыкую с, чем с тем человеком, который помогал открывать счет лично мне. И, в принципе, пусть он поможет и вам, как бы мне не жалко... Действительно, все сделали, все выполнили, чем я очень доволен. Поэтому, ребят, до новых встреч. Всем пока.